Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, вы с моего канала, сами за мной я, мы серые кролики. Ну вот, находимся сегодня на замечательном празднике, дне деревни. У нас сегодня такой мини-гала-концерт, ко дню окончания уборочный, грубо говоря. Для этого мы от нашей семьи приготовили шурупы с кроликом. Вот стол, стаканчики, там пройдемся дальше, покажем кроликов. Там приехали ремесленники. У нас населенный пункт небольшой, хозяйство небольшое, но вот такое культурно-массовое мероприятие у нас проходит. Оставайтесь с нами все увидите, друзья. Продолжается концерт, уже танцы пошли, там от хозяйства идут шашлыки, сейчас пройдем сюда, уха, ну у нас шурпа, около кроликов постоянно какие-то там у нас зрители, сейчас пойдем посмотрим, что мы предоставили. Ну здесь, который вы знаете, 45 дней Этот у нас производитель сорши Это помесь Здесь тоже помесь И детская радость такая вот Папа, папина дочка с кроликом Вот там наше серебро Вот, люди уже со своей тарой подходят ну вот, настал тот час, как праздника. будут награждать наших работников, Сегодня ветеранов нашей сельскохозяйственной организации. Да, а что, посмотрим, кого же будет награждать. Наш праздник. Ну вот, мои родители вышли на награждение, друзья. Плохо видно, конечно, вы же извините, довольные, стеснительные. Для награждения приглашается Гулев Андрей Анатольевич. А это наш сосед. Вот она, культурно-массовое мероприятие нашей сельской местности. А вот стоят красавцы. Для награждения приглашается Анатолий Николаевич Довня. Довольные? Ну вот, в нашей деревне людей нет. Посмотрите, какое количество. Щедрый Ой, это папа, питерюк детей. Ой, идет награжденный человек. Ну что, пердовики, а? Ваши эмоции? Что вы можете рассказать? Класс, класс. Ну вот, молодцы Мне очень приятно Я понял ну, Мы здесь продаем шурпу по рублю Стаканчики Кроликов Люди постоянно ходят, фотографируются Ну а сейчас пройдемся, посмотрим Что еще у нас здесь Производится в реализации Вот такая различная красота Вот продают Пирожки какие-то продают Вот выпечка домашняя Дети уже мои попробовали Сказали, очень-очень вкусно А еще вот такие вот Добрый вечер вам Красота. О, супер. Ну, а здесь уже попкорн. Попкорн, -поп бабки попкорн. А вот это ручная работа. Красота. Пирожки, пирожки, пирожки. Белорусской небольшой терень. Жинка довольная, потому что дети довольные. Вот, посмотрите, какая радость. А мне еще сучняк носит лимонад. Давай солнышко сюда. Шурпа с кролика идет. Кроликов мы не продаем, потому что их никто не покупает. Ну что сделать? Ну не важно. Главное, что шурпа идет. Уже осталось мало. Вот какая красота. Стаканчик рубль, я считаю, что это самое дешевое сердито. Люди еще все отдыхают. Уже часа полтора прошло. продолжается но ну вот друзья наше мероприятие в самом разгаре кроликом мы не продали шурупу мы распродали полностью и с крольчатим все густыш только один остался всем нужно резненько на следующий раз будем все реже делать но мясо будем ложить еще больше коты мартовские, что у нас 9 жизней. Вот так и люди живут. Все, друзья, спасибо всем за внимание, всем счастья, здоровья, семейного получия, мирного неба над головой. Юлька уже устала, дитя уже бегает, уже не знает, что уже делать. Она уже такая, уже все, уже все попробовала. А Юлька устала. Довольно, а авилика установ а это довольно всем пока друзья всем мирного неба подписывайтесь на канал вам мелочь а нам будет приятно всем пока